Чувствуете ли вы, что стали лучшим человеком, чем были когда-то? Со временем вы можете не осознавать, как далеко вы ушли от того человека, которым вы были совсем недавно. Даже если сейчас эти изменения кажутся едва заметными, они принесли вам мудрость, которая превратила вас в того, кто вы есть сегодня. Формирование хороших привычек может дать вам еще лучший толчок в правильном направлении. Вот шесть простых привычек, которые помогут вам стать лучше. Во-первых, будьте благодарны хотя бы за одну вещь каждый день. Подумайте о вашем дне и назовите хотя бы одну вещь, за которую вы благодарны. Неважно, насколько это мало, будь то хороший результат на тесте, встреча с другом, игра с собакой или просто пробуждение утром. Есть так много вещей, за которые нужно быть благодарным. Вы можете попробовать записать их в дневник то, за что вы благодарны, или посвятить несколько минут утром или вечером, чтобы вспомнить эти счастливые моменты. Обзорное исследование по клинической психологии показывает, что практика благодарности приносит много пользы. Эти преимущества включают снятие стресса, улучшение сна и улучшение общественных отношений. Во-вторых, добросовестно занимайтесь уходом за собой. Находите ли вы время, чтобы принять теплую ванну или позаботиться о своем теле? Забота о себе это больше, чем просто баловать себя. Речь также идет о том, чтобы убедиться, что ваше тело и мозг обладают достаточным количеством энергии и достаточно здоровы, чтобы пережить этот день. Вы можете попрактиковаться в уходе за собой, отправившись на прогулку по парку, или посвятить несколько минут своего времени отдыху, или побаловать себя несколькими хобби в течение дня. После того, как вы сделали все возможное в школе, или на работе, или даже когда вы только что выполнили простые домашние задания, вы абсолютно заслуживаете заботы о себе. Всего за 5 минут в день вы можете внести позитивные изменения в свою жизнь. Номер 3. Не пропускайте питательные вещества. Вы едите сбалансированную пищу каждый день? С возрастом вы можете стать более склонными к болезням и проблемам со здоровьем. То, как вы питаетесь в молодые годы, играет роль, как быстро у вас разовьются эти проблемы со здоровьем. Ваше потребление пищи влияет не только на ваше будущее я, но и на вас прямо сейчас. Плохая диета может привести к тому, что вы почувствуете усталость и вздутие живота, что затруднит вам продержаться весь день. Пропуская второй пакет чипсов и съедая вместо этого немного фруктов, вы можете творить чудеса для вашего здоровья. Номер 4. Делай добрые дела для людей. Вам нравятся ощущения, когда вам делают комплимент или делают подарок. Исследования показывают, что счастливые люди становятся более добрыми и полезными, совершая добрые поступки для других. Вы заметите перемену в своем настроении и почувствуете удовлетворение от понимания того, что вы делаете других счастливыми. Даже если другой человек вам не знаком, Похвалите его наряд или прическу. Скажи своим друзьям, что ты их любишь, чтобы вы чувствовали себя счастливыми и чтобы сделать их день удивительным. Номер пять. Прости себя и других. Простили ли вы себя за свои прошлые ошибки? Если вы все еще на пути к этому, отпустить все вместе с прошлым – это непростой подвиг. Боль, предательство, агония в эти моменты вашей жизни могут оказать на вас длительное и продолжительное воздействие. По словам психолога Кэтрин Джексон, непрощение может породить негативные мысли, которые могут сильно повлиять на ваше ежедневное настроение. Избавиться от этих мыслей нелегко, но это возможно, переформулируя это позитивно. Например, сказав, что эта незначительная неудача может помочь мне вырасти, окружив себя поддерживающей толпой и позволив негативным эмоциям течь через вас, все это может помочь вам на пути к самопрощению. И номер шесть. Практикуйте упражнения на глубокое дыхание. Бывает ли время дня, когда вы чувствуете, что у вас накопилась энергия или эмоции? Иногда жизнь может быть более чем немного беспокойной. Если вы переживаете эти стрессовые моменты, найдите немного свободного времени в своем дне, чтобы практиковать глубокое дыхание и медиативные практики. Давайте прямо сейчас сделаем короткое дыхательное упражнение. Сначала вдохните, как обычно, затем медленно выдохните. Медленнее, чем во время вдоха. Повторите процесс. Вдыхайте в течение 4 секунд. Раз, два, три, четыре. А теперь задержите дыхание на 7 секунд. 1, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И выдыхайте за 8 секунд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Отличная работа. Итак, вы попробуете одну из этих привычек. Сказать, что у вас появятся новые привычки, это одно. А следовать им совсем другое. Будьте ответственными, сначала создавая небольшие достижимые цели. А затем постепенно предпринимайте более масштабные шаги по мере продвижения. Не забудьте и вознаграждать себя. Со всеми усилиями, которые вы прилагаете для самосовершенствования, вы определенно этого заслуживаете.